записываю очередной ролик на видеоканале на своем будет идти речь о том э, сетевой бизнес сравнение человека с металлоискателем в принципе в сетевом то же самое происходит мы ищем большое количество людей чтобы просеять и остались только одни самородки бриллианты золотые Золотые колечки, сережки и так далее. Ну, вы поняли, речь о чем. Также будут попадаться а, те люди, которые будут заходить в бизнес, но не будут его делать. Это называется просе... просеивать. Собственно, вот видите, да, вот на заднем фоне. На заднем фоне человек с металлоискателем ходит. А, песка много естественно он находит какие-то украшения какие-то чурки а и попадаются как говорится пивные пробки сравнение конечно не самое что ни на есть лучшее но оно так и есть Такова жизнь. главное не останавливаться главное идти искать людей Продолжать работать и найдете своих самородков. Всем пока. Если кому понравилось э, видео, ставьте лайки. Э, подписывайтесь на канал. Следите за моими новостями.